А на что ты идешь, доктор? На, на, на жизнь. Серьезно, на да? На жизнь. Вот сюда, вот так. Да. Не, серьезно. Серьезно я говорю. Вот так повезло. Серьезно. Только лепестный. на жизнь. Только на жизнь. Только на жизнь. Только на жизнь. на прессу, да, я ну, ну, не пью, знаешь, покажи мне. Чуть-чуть, чуть-чуть, ну, а кто не не, любит, не Ну, не знаю, я не пью, например. Я не пью. Значит, тебе... Ты, ты только вон, ты не прав, ты. Да. На ленинг Отец, я тебе давай денег Это куфер. Держи.